своп и и вот так все. Вот, Фиджес, значит, против команды Чиллаверс Это четвертьфинал, номер три В рамках данного турнира От одноименных проектов От, от каких одноименных, господи От Сириус Студио и от Эркиндык Еспортс и мы, да, залетаем на матч не с самого начала. Ох ты, КСУ, очень неплохо, очень-очень неплохо, действительно. Смотри, что-то кто-то говорил, что там для них будет легкая игра. Но я пока вот не вижу, чтобы для кого-то здесь была легкая игра, кроме как для Chill Lovers. Давайте быстро-быстро-быстро по составам. Команду Fidges eSports представляет Insidious, Depressed, Вайхасу. КС Су и Тиф оу Ганг. Команда Чил Лаверс это ЗУС СМ-1290, Смайл Енот-2021 и Гангстер-12. Все с циферками, все крутые. Минус от Смайла со снайперской винтовки. Влетела сейчас пулька в представителя оу И напоминаю вам, дорогие друзья, что есть розыгрыш от Андрея из SVK Studio. Это студия, где вы можете заказать свои Оу-Джи Хаслмейн uh, uh, Свои замечательные хайлайтики И, собственно говоря, там как раз-таки uh, Вот от, uh, от Владельца этой компашечки С Студио сегодня розыгрыш Да, если кто-то сделает минус С ножа, то этот кто-то Получит себе статтрековскую М4А4 uh, С четырьмя наклеечками Вот так вот Так что ГЛХФ ребятам, но с ножа Может кто-то никого и не убьет Такое вполне себе возможно Депресст а, минус SM 1290. Ну и тут, увы. Увы, ах, надо признать, что невзирая на то, что с энтрифрага начали как раз таки игроки коллектива Chill Lovers, этот энтрифраг не дал никакого пуста, и по результату команда еще и раунд проиграла. Так, все ли я сказал? Это Best of 3. А, первая карта Мираж, вторая карта. Вертиго. И третья карта Инферно. Но, опять-таки, насчет Инферно это вопрос. Будет оно или не будет оно. Короче, такое. А, пауза. Пауза неожиданно почему-то взята. Странно и непонятно почему. Ну, ладно. Две снайперские винтовки. Кстати, у команды Fidges eSports. Ребята там основательно подходят очень к обороне. Ну, посмотрим. Орги, можно инвайт блуднику в хаб? А, Пашет, это, наверное, надо все-таки писать... На YouTube. На YouTube, я думаю. Так будет правильнее, потому что Атлантик точно находится прямо там. И он точно увидит это сообщение, потому что вдруг на Twitch он не зайдет. Фейтус Фейситу сегодня весь день плохо с утра пошел играть. Коннект на игру ждали 6 минут. Ух, ничего себе. Нормально, нормально. Это санкции. Это все санкции. Ну, ладно. Шутки в сторону. Такое бывает. Любая платформа, что FaceT, что ESEA, что FastCap, все может тупить, потому что это все в первую очередь железки, сервера порой бывают под нагрузкой, где-то бывает плохое соединение, плохой коннект, перегрев, баги и прочее, прочее, прочее, разные неприятности, в результате чего платформа начинает работать так себе. Да, ну и да, проигравшая команда займет шестое место, ну а победители пройдут в полуфинал, где сразятся с победителем пары 135 Тим и Моменталка, которые будут играть в 20.00 по московскому времени, то есть через час, через 2 часа 20 минут Silence Design, приветствую вас <coughs> Простите, дорогие друзья Наконец-то пауза закончилась, черт возьми, 500 лет эти паузы идут. Ненавижу Фейсед за его долгие паузы. Ставили бы сразу паузу 10 минут просто, чтобы, чтобы убить все желание играть. Um, так. Ой, какие! Какие выстрелы, дорогие друзья! Замечательный выстрел от КСУ в дым. Просто вот прям по таймингам замечательнейший выстрел, действительно. Депрест минус СМ 12.90. Два игрока команды Чиллаверс уже, к сожалению, почили. И, в общем, здесь три э, дигла остается, как вы можете заметить. Бомба лежит на меду, забрать ее навряд ли... Опачки, здравствуйте! И здравствуйте. Все-таки погибает КСУ, его забирает э, Гастер 12, но раунд все-таки остается за chill Lovers. Ой, простите. За Фиджас Еспортс, конечно же. Как идут турниры? Турнир, турниры идут замечательно. Так, Пашка, ну я думаю, ты уже видишь, да? Тебе Атлантик написал, чтобы ты написал ему в Твиче в личку, и он там тебе ответит. Ну что, готовность розыгрыша точки А. Сейчас ребята здесь а, разбираются с тем, какие гранаты кто и куда будет раскидывать. И после того, как, собственно, будет принято какое-то решение, очевидно, что команда Чиллаверс начнут прокидку и выход на спот А. Здесь, конечно, игроки обороны вполне себе выглядят готовыми к этому приему. Ну, за исключением Депреста и Вайхасу, которые обороняют точку Б в этот момент. Но здесь прям готовится что-то прям этакое. Полетел первый дым. Ну и, в общем, уже далеко не первый, конечно, дым. Плюс флешки. И начинается таки выход. Зус ищет возможность сделать минус. Енот тоже искал эту возможность, но минус сделать еноту не удалось. Однако ЗУС все-таки дал разменный фраг. Смайл взорвался на вражеской хаешке. И Оучи Гейнк работает из коннектора. Это минус э, с его снайперской винтовки. То есть минус от Тифа. КС Су! Ну вот как бы и разобрались, вот как бы и ретейк, дорогие друзья. Не знаю, как это произошло, вот вроде бы какие проблемы могли бы появиться у команды Chill Lovers во время удержания uh, данного раунда. Раскидали это все грамотно, позиции заняли хорошие, но значит что-то было не совсем идеально, да, что вполне очевидно все-таки. Uh, деньги. Деньги. Что такое деньги для команды Chill Lovers? Они пока что не знают, что такое деньги, потому что их у них, ну, банально, в общем-то, нет. Два калаша и скаут, однако же, докуплены. И к этим двум калашам и скауту приобретен дигл Тиф, OG гейнг, минус енот 20-21. И на меду у нас Смайл сейчас пытается кому-нибудь ваншотнуть своей деглушкой. Но пока все это как-то мимо касы Депрест, открываясь из зигзага, делает дабл килл, Последним остается СМ. Ой, а что это там торчит такое, думает Тиф? А что это там такое торчит у нас в Андере? 5-4. Вырываются вперед ребята из команды Fidges eSports. Ну, а я пока что есть э, немножечко времени. Быстренько-быстренько, а дорогие друзья, вам напомню, что команда Chill Lovers выбрали сыграть карту Mirage. То есть сейчас э, любители Chill, любители почилить, э, играют, так сказать, домашний матч. Э, далее последует гостевое Vertigo, ну или же, наоборот, гостевой Mirage для Fidges и домашний Vertigo для них же. Пока глобально, конечно, нельзя как что-то оценивать. Неизвестно, что будет вообще происходить во второй половине. Куча дымов лежит сейчас в яме, чтобы никого никуда не пропустить. Ну и здесь, да, попытки настрелов из различных плоскостей, так сказать, сейчас появляются. То с медат откуда то кто-то стреляет, то стреляют из ямы, то с ковров. Ну и на коврах, кстати говоря, енота застрелили. Вот много енотов. Много, очень много енотов э, в последнее время развелось. Вот в чате есть енот. Э, много енотов, кстати, у меня есть в чате. Э, однажды как-то я видел девушку, которая играла в э, Counter-Strike э, 1.6. И у нее был ник енотя. Э, ну и, собственно говоря... Ну, еноты, они крутые вообще, звери. Наверное, поэтому так люди их и любят. Ну, далее... Последует все-таки выход на точку А, кстати, массово через яму, плюс один там сплетующий выйдет с Андера, где-то под конец раунда, 0 хп, ой, 0 хп, господи, 86 хп у этого самого сплетующего игрока, но здесь КСУ справляется легко, легко, действительно справляется, СМ1290, опачки, здравствуйте, Гастер, а почему бы не попытаться, кстати, прострелить своего соперника, ну, влепил. Влепил минус по Тифу. И, к сожалению, погиб от депресс. Да, СМ 1290. Last. Вот вам, пожалуйста. А, вот вам, пожалуйста. 6-4, дорогие друзья. экономические от команды Chill Lovers. Не выглядел идеальным экономическим, бомбу поставить не получилось, девайсы какие-то сумели выбить, но ни одного не сумели засейвить, поэтому в целом это просто экономический слив. Насчет пауз я пофиксил, теперь 4 паузы по 85 секунд, то есть одна минута 25 секунд, У, от души, Атлантик, от души. Это реально круто, потому что, блин, пауза в 2 минуты, ну это очень много, ну просто что там за 2 минуты можно сделать? Я за две минуты успею с восьмого э, этажа, на котором живу, спуститься нахрен на первый, покурить и вернуться обратно. Ну, как бы это прям неоправданно много, как мне кажется. Я, конечно, ни в коем случае не говорю, что нужно везде делать совсем короткие паузы, потому что паузы порой нужны действительно длинные. Действительно длинный, инсидиус, хороший хэдшотик. А, ну, два игрока атаки. Ну, что-то как-то чиллаверс, Пока мы не, не подключились на трансляцию, а, парни выигрывали 4-1. А мы подключаемся, и они уже 6-4 проигрывают. Ну, понятное дело, что а, изначально они выиграли пистолетку, да? Хотя, кстати, потом они проиграли экономический раунд. Антиэкономический. И забавненько, забавненько. Трифт-два по-прежнему. По-прежнему я имею в виду два игрока у команды Chill Lovers. А вот игроки обороны, э, ну, редеют, так сказать. Редеют. Правда, вот Тиф справляется с задачей убийства Смайла. Ну и Зуса, к сожалению, тоже находит игрок с ником КСУ 70. 70, блин, 4, хотел сказать. 7-4, конечно же, счет. А, жестко, жестко, жестко, жестко. Ну, в общем, вы сами видите, как шла э, ситуация до... Того, как мы подключились на сервер Пистолетку забрали Chill Lovers, далее они проиграли Следующий раунд, и счет стал 1-1 Потом они выиграли 3 кряду И мы врываемся на сервер И дальше просто 6 кряду за фиджесами Ну, посмотрим, насколько фиджесы Сумеют сейчас принять выход на точку Б Здесь мак 10 В упоре это будет очень и очень опасно и болезненно И, как вы можете заметить Вайхасу, КСУ и все вот, вот все, кто находился сейчас непосредственно на точке Б. Ощутили на себе опасность МАК-10 и калашей. Инздиос. In минус по сопернику, по смайлу. Ну и у нас остается 2 на 2. Ситуация, в общем, очень интересная. Тиф забирает ЗУСа. Ну и установленная бомба напрямую нам говорит о том, что СМ 1290 находился где-то в сайде. СМ-чик! Ну, интересная в целом хаешка. Действительно интересная. Оп, своп девайса. Но этот своп, конечно же, SM1290. Слышит. Да я думаю, здесь выигранный раунд на самом деле для игрока атаки. 7-5. 7-5. И проблема, ключевая проблема команды Fidges e в данном раунде заключалась в том, что они не сумели должным образом распетлять ситуацию на споте Б. И теперь у нас очередная двухминутная, черт возьми, его пауза. Опять же, вопрос. На кой ляд сейчас эта пауза берется? Все игроки здесь, никто никуда не ушел. Ну, то есть никто с сервера не вылетел. Зачем пауза? Экономика у обороны присутствует. У атаки присутствует. У атаки, причем, даже может быть и относительно посре посредственная, но все-таки есть. Тимтолк? Ну, я прям даже не знаю. Йо, привет, ножик Майти, Привет. Тактическая пауза. Да я не думаю просто, что здесь, опять-таки, какая-то тактика, галактика нужна для того, чтобы... Ну, то есть, что нужна пауза для того, чтобы что-то обсуждать. Страшного-то ничего не произошло в предыдущем раунде. То есть, кураж сбивать еще пока что некому. Винстрик ни у кого нет. Нет проблем с экономикой, чтобы обсуждать закуп. Ну, типа, три раунда еще играть в первой половине, брать паузу для того, чтобы это... Типа для того, чтобы обсудить, как и что. Ну, не знаю, не знаю, короче. Ну, я бы лично, наверное, паузу все-таки не брал. Но, как вы видите, Тиф, Тиф не шевелится, и, судя по всему, именно хотя как не шевелится. Гранат-то купил. гранат это все-таки купил. После матча поменяется, думаю, сам понял, что во время матча не может поменяться. Да ладно, ничего страшного, уж как бы, ладно, подождем. А почему у Рифлера 9600, а у снайпера 5850? Так, еще раз. Почему у Рифлера 9600? Так потому что он еще не купил себе девайс никакой. Логично же. А вот, кстати, и Мнирей у нас здесь появился. Привет всему чату. Желаю удачи всем игрокам. Мнирей, приятного вам просмотра. И удачной вам сегодня игры. Так, ну что, Толк закончился у ребят, да? Я насколько понимаю. Да, закончился. 7-5 на табло. 12 раундов позади, блиц 13. И команда Chill Lovers при полном раунде, как, собственно, и их соперники, будут сейчас проводить весьма-весьма важный экономический раунд. Ну, важный раунд в плане с точки зрения экономики для Chill Lovers. Пау-пау-пау. Совсем, конечно же, нельзя проигрывать этот раунд игрокам атаки, в противном случае не останется денег на какую-то вменяемую закупку. Ну, в общем-то, 5 в 4 для атаки на ранней стадии раунда — это замечательная история, и это очень перспективная, что самая главная история, то есть это плюс деньги... Это плюс... Ну, плюс деньги за убийство, да? Это минус деньги с соперника, минус девайс с соперника. Какие-то сложности, опять же. Численный перевес при выходе, который будет достигнут, ну, очень легко. Главное, просто грамотно раскидаться. И тогда заход на точку получится, я думаю, успешно. Ну, понеслась, что называется. Выход Есть! Зус, отличный хэдшот, минус инсидоус, с хаешки взрывается КС Су, под кантом находятся последние два игрока обороны, здесь ошибается Зус в своей стрельбе, стоило ему жизни, СМ1290 забирает Вайхасу депресс дид последний, и у него есть, кстати говоря, эмочка, есть полный раскид, вполне себе может затащить. Чувак реально жесткий, я видел, как он играл на стыках, но вот сейчас не заметил... Движущегося справа енота, а енот очень хитер, он появился вне зоны обзора игрока обороны и на табло 7-6 спасли, спасли свою денежку ребята из команды Chill Lovers и это есть замечательно. Ножик, я про экономику команды, зачастую снайпера на низком уровне не считают свою экономику. Я сам раньше это, этого не делал Покупал диглы на эко и так далее А, ну это да Ну, видишь, здесь считают, здесь считают Но это не совсем низкий уровень команды, типа ну, Чего уж ты так прям обидел-то, ребят Парни молодцы Среднячок, давайте назвать так Саш, чат, здрасте, лайкосик подвез хорошего стрима Всех обнял, приподнял, опустил Ну, опускать не надо никого Спасибо, Витя, большое. Привет тебе тоже и удачных тебе твоих занятий. Там я тебе ответил в личку, надеюсь, ты там прочитал. Ну, короче, медленный и осторожный раунд от атаки. Как вы видите, Chill Lovers любят, в общем-то, то, о чем мы вчера толдычили весь стрим, что ребята зачастую не понимают сложности медленной атаки, пытаются играть... Um, сверхосторожно и сверхкрасиво, что приводит в большей степени к поражениям. Но сейчас в целом у Chill Lovers есть, äh, есть неплохие перспективы выигрывать именно медленные раунды, потому что это, да, это работает. Отличная хаешка, финская, как говорится. Финская хаешка сейчас была выброшена. Но, äh, легчайший прием, конечно, для команды Fidges Esports. Собственно, вот. Возникает вопрос, зачем было сидеть целую минуту И чего ждали Лаверс? Пытались, конечно, сыграть покрасивее Но смайл в результате остался один Без позиции, без бомбы, зато с авиком Ну, тут, конечно, надо уходить и сейвить авик Я не знаю, что он рискует до сих пор еще находясь на коврах Уже давно сидел бы в своем респауне да, прочитал, главное не забудь сам предупредить Витя, обязательно предупрежу Как только турнир закончится, я тебе Ну, в смысле, вообще турнир закончится То есть 12 числа я тебе точно скажу Когда делать премьерочку По-доброму опустил А так можно, да? Можно опустить по-доброму Первая половина остается за командой Фиджес Esports. Как вы могли заметить, Смайлу снайперскую винтовку засейвить на следующий раунд не позволили. Но с деньгами у атаки все более-менее терпимо. И поэтому снайперскую винтовку купил себе енот. А со снайперской винтовкой, кстати, еще и приобрел он себе очень интересный пистоль. Пистоль, который сейчас уже оказался в руках Зуса. Это револьвер, собственно говоря, да? Ну, посмотрим, посмотрим. Зачем он, правда, Зусу, я не сильно понимаю, учитывая, что у него все-таки есть калаш. Вообще сложно представить, зачем человеку с калашом докупать еще какой-то пистолет, но такое бывает. Инсдиоус! Минус смайл. Энтри есть, и вот, опять же, проблема у chill Lovers. сейчас наблюдается в том, что они сидят. Но начинается выход. Ладно, это не сказать, что прям а, совсем медленный выход. Это в целом... В целом просто осторожная игра. Инсдиоус еще один хедшот, но Енот со снайперской винтовки все-таки угомонил хотя бы Тифа. Ну, далее здесь неудачный запрыг от Гастера. Блестящий, блестящий, дорогие друзья. Четыре минуса от Инсдиоуса. Идет за эйсом. Идет за эйсом, но убегает его соперник, не отдается. Енот пытается выжить, ловит флешки. И это первый эйс в рамках данного турнира, дорогие друзья, Инс Диоусу из команды Fidges Esports Все-таки удается сделать минус 5. Мои поздравления. Мои поздравления, это реально круто, учитывая, опять же, что мы с вами отсмотрели уже, ну, немало карт. 4 карты вчера, две карты позавчера. Сегодня вот уже, получается, мы смотрим седьмую карту. И за эти семь карт первый эйс. Мои поздравления еще раз повторюсь Ну а у нас пистолетный раунд при счете 9-6 За командой Fidges eSports Теперь ребята будут играть в слабой стороне На чужом пике Конечно приятного в этом практически ничего Для Fidges eSports нет Однако может быть атака у них на мираже будет Ну сносной, да? Давайте так это назовем а, Готовность здесь будет конечно выхода на точку А Стандартная расстановка игроков обороны 2 Б, 2А И middle 1 Все по стандарту но, к сожалению, эти стандарты не всегда срабатывают. Однако сейчас, после разменов, в целом сложно сказать, за кем осталось преимущество. Позиционно, во всяком случае, точка-то захвачена. И здесь, конечно, непонятное немножечко лично мне действие пытается сделать Инздиоус. Зачем-то полез в КТ-респаун. В результате был все-таки за это наказан. Ну, вот как бы агрессия чересчур оказалась лишней. Тиф также погибает. Депресс последний забирает Тифа. Ооо! Только, черт возьми, вот это да! Трипл-килл от то Да какой трипл-килл? Это выигранный клатч один в 3, дорогие друзья. Это 10-6. Вау! Вот это раунд, черт возьми. Вот ради этого я обожаю смотреть, КС. Только вот ради этих моментов я КС не брошу комментировать, что называется. Блин, это такая привычка покупать П-250. Сам так раньше делал. Не замечал даже. Да! А, а всегда привычка не идти с Глоком, купить хоть что нибудь Не идти с Юспом, купить хоть какой-нибудь пистолет. Просто хоть что-то взять, но не идти с дефолтным. Хотя Юсп и Глок, пистолет хорошие, просто вариативные, конечно, да. Но любой пистолет вариативен. Даже те же самые береты. О-о-о-о, полегче! Слишком жестко сейчас, конечно, разыгрывают свой антиэкономический раунд Фиджасы. С одной потерей забрали депресс, ну, и, в общем-то, все. 11-6. Смайл, тащи, пишет у нас баскетбол-плеер, игрок в баскетбол. Смайл пытается тащить, но пока его статистика минусовая, так скажем, там да? То есть, ну, в минус настреливает, что здесь говорить-то, 10 на 16. Вообще, в принципе, из команды Chill Lovers на данный момент в плюс не настреливает никто, Uh, как, кстати, и Вайхасу. У Вайхасу что-то сегодня игра совсем прям не заладилась. Совсем-совсем. Это единственный игрок, который играет в минус у команды uh, Fidges ESports. Uh, полноценный девайс на раунд у команды Chill Lovers. Тем не менее, агрессия от команды Fidges, оказанная на точку А, выбивает практически... Ну, практически всю основную. Силу, которая могла бы сейчас удержать этот самый выход. И, ой-ой-ой, через самоки Тиф находит голову соперника. Попадает как больно в Зуса. 11-6. Смайл вместе с Зусом остаются двоем против четверых оппонентов. И перестрелка, которую выигрывает КС Су. Наверное, ставит точку в этом раунде. Смайл остается один против... Четверых можно подрезать здесь потихоньку чуть ли не всю команду Fidges eSports, но нет дефьюз-китов. Это самая основная проблема, которая уже однозначно не позволит выиграть раунд игроку команды Chill Lovers. Ну и вот такие ваншотики в затылок, естественно, <laughs> тоже, мягко говоря, будут ä, препятствовать ä, победе. Ну что ж, 12-6. Двухкратный перевес по раундам, между прочим, за командой Fidges eSports, это... Проблема большая для Chill lovers, учитывая, что сейчас они немножечко теперь лишены стабильных денег. У них есть какие-то фармилки. У кого-то закуп в ноль. Гастер вообще купил только Дигл с армором, да, то есть не стал ни покупать, ни раскид, ничего, не ни фармилок. Ну, а на что? Да, спрашивается, а на что? Но ну, там хотя бы фармилки-то со вторыми арморами. И справедливости ради эта стратегия неплохая. Зус, замечательный. хэдшот, Очень важный и нужный минус сейчас делает игрок обороны. Смайл быстренько. Оп-оп. Отжал калашик. Вот почему, собственно, и хорошая мета – приобретение э, фармилок. Главное соперника запустить как можно ближе. Фармилки в упор, контрят калаши, контрят эмки. Ну, очень хорошо. Поэтому тут, собственно, для того, чтобы побеждать, нужно просто, как говорится, больше думать головой. Енот! Ой-ой-ой! Попал все-таки в голову Тифа, но погиб от рук Депресс. Да и ситуация 2 в 3. Атака-то, между прочим, никакого перевеса вообще не получила по результату всех своих действий. Минус от Вайхасу. Смайл на трофейном калаше забирает Вайхасу в ответ. И депресс вдвоем. Вдвоем нужно забирать Депресс-то, хотя справедливости ради это будет... Сделать не просто, учитывая лайфбары игроков а обороны. 20 и 14 хп. Ну, не в ту сторону, к сожалению, бросил молотов депресс. Если бы он бросил этот молик куда-нибудь в сторону сайда, было бы поинтереснее. Но здесь да, смайл, конечно, в спину расстреливает оппонента. Надо было молик куда-нибудь в сайт бросать. Я считаю, наверное, так. Ну, понятное дело, конечно, что он он, это депресс, пытался просто откинуть э, молотов, который закрыл бы джангл и, естественно, к нему в спину бы никто не зашел. Но при этом надо же думать, да, что продвижение в сторону ямы как раз-таки откроет позицию немножко другую. Она будет уже более широкая и уже из сайда могут, с катериспа могут забирать. То есть тогда молотов уже такой бессмысленен. Этот молотов имел... Хоть какую-то малейшую осмысленность, только в том случае, если бы игрок атаки шел бы в сторону сайда, а не в сторону ямы. Ну ладно, это такой, опять же, маленький технический нюанс, который, ну, плоховато э, соблюдал игрок команды Fidges Esports. При всем прочем, опять же, Depressed Did замечательный игрок, отличный стрелок и... У меня лично к нему, естественно... Да вообще у меня здесь никому претензий нет и быть, в принципе, не может. Какие могут быть претензии у комментатора к игрокам? Вы с какой вообще планеты, если об этом могли подумать? А такие, кстати, справедливости ради люди бывают, которые думают, что я кого за кого-то всегда топлю, что я кого-то поддерживаю больше, чем соперников там и так далее, ну... Неправильные, короче, люди. И неправильные пчелы с неправильным медом. Гастер погибает от рук СУ, Следом от спрейдауна этого же самого игрока погибает. СМ-19. ЗУС. Один. Минус пока что. И медленный, вдумчивый раунд. Вот нам продемонстрировали сейчас игроки. команды Фиджес Еспортс. Заняли позицию. И все. Ты за Ведьмака ты топишь. Ну, за Ведьмака, да. Но только за Геральт, разумеется. Не за того, который играл вчера. А за того, который... Которая реально ведьмак. Смайл. Хедшот еще. Вот Смайл, кстати. Статистика Смайла теперь уже выглядит куда интереснее. Он с третьей позиции из своей команды уже ушел на вторую, на первую строчку. И статистика уже 15 на 17. Это все-таки не 10 на сколько у него там было тогда, на 10 на 13. 10 на сколько. Смайл, короче, смотри, разваливает. Живет и засейвил автомат Калашникова. Важно заставить здесь девайс. Плюс, учитывая деньги смайла, он может дропнуть еще кому-нибудь что-нибудь. Ну и с фармилочками вместе, подкрепленными двумя калашами, можно надеяться уже на какую-то, ну, плюс-минус перспективу. Я не скажу, что там прям есть шансы. С, вот, особенно, например, с приобретением э, Максевена. В руках Гастера. То есть Максева, опять же, вариация розыгрыша Максева это только, наверное, точка Б или же точка А. Ну, где-то в упоре. Ну вот, кстати, у Гастера позиция хорошая. Я и сам, когда играл в CSGO, тоже с Максэвеном постоянно держал именно эту точку. И, надо признаться, держал неплохо. Гас, килл, гус, прошу прощения. Тиф, ответный минус. И здесь Гастер! Вот оно, попадание в голову Инсдиоуса. Инс Вайхасу забирает Гастера и постановлено... Постановлено... Поставлена бомба на споте Б. Но удержание здесь, конечно, под огромным-огромным э, вопросом. Потому что, ну, ТИФ красненький, 19 хп, не столь уж комфортное количество хелспоинтов для любых вообще хотя бы каких-то маломальски успешных. по по Вайхасу! ГГ для Вайхасу, один минус только успевает сделать, ну и здесь, конечно, дефьюз-бомб 13. 아, а у тебя нельзя на хелсбар вывести килы смерти. Do В смысле? Конкретно о чем вы, Пашка? <смех> Скажите, пожалуйста. А стоп тупанул. Да, да, да, вот я поэтому и интересуюсь. Скиллы как бы КД написано на каждого персонажа, и в начале раунда показывается у каждого игрока. А, и плюс, если я вот выбираю смайла, да, то по центру, рядом с логотипом, чуть-чуть правее, его КД написан. 15-5-14, например, у Тифа, и 13-8, кстати, кстати, кстати, 13-8, Тиф, оп, как звонок подрезал сейчас Зуса, но это не более чем разменный фраг за гибель КССУ, Сашуленька, приветик тебе большой Какая вторая карта, а, Рамазан, вторая карта Вертиго ну и перетяжка. Хитрая какая-то, опять же, стратежка у команды Fidges Esports. Вроде бы их медленная атака выглядит... Тоже не так уж и плохо, как э, можно было бы себе представить медленную плохую атаку. Здесь есть перспективы. Но вот у Енота позиция, ну, вот согласитесь, гораздо круче, чем, например, у Депрест. Вот, да, который потенциально может сейчас спиной открыться под а, Визави под своего. И МП9 здесь, конечно, выиграет, но нет. А, тайминги все-таки свое слово сказали. Тем временем выход под точку Б по-прежнему готовится и по-прежнему возможен. Нельзя исключать, что это все-таки... А, произойдет а, размен в зигзаге неожиданный 2 в 3 И понимаете, см 1290 не может уйти с а, своей позиции при... Он никак не может сейчас дать вовремя саппорт Смайлу Просто банально потому, что есть депресс Который долго очень оттягивал на себя внимание Но опять же, 2 в 2 Снайперская винтовка у Смайла МК ка у СМ-12 И Вайхасу с Тифом Вдвоем. Оп, не запрыгнул. Ну, в кухне... Да ладно, серьезно? В дым прям? Вот так прям на ноге просто в дым откроемся? Ну, Смайл, само собой, разменивает. Замена девайса на более мобильный. И гибель Вайхасу, последнее слово. 14.8. Приближаются постепенно фиджисы к победе на чужом пике... Естественно, это будет трагедия для команды Chill Lovers. Проиграть свой собственный пик – это всегда очень болезненно, очень неприятно и, ну, мягко говоря, не заряжает команду какими-то морально выливыми качествами, потому что, ну, типа, вы проиграли карту, которую готовили, которую должны были выиграть. Поэтому, конечно, я бы, наверное, для коллектива все таки Для коллектива Chill Lovers... Старался как-то абстрагироваться От этого и продолжать Играть кс как будто бы поражения На первой карте не было, потому что все-таки Сейчас 14-8, нет девайсов И потенциально здесь будет э, 15-й Потенциально, опять же, пока ни о чем Конкретно говорить не хочу, но Вероятность того, что мы увидим 15-8 Вау! Гораздо выше, чем что-либо еще. Но 10 хп остается у Гастера, поэтому справедливости ради. Какие бы красивые хэдшоты он не давал, с 10 хп не убьешь всю вражескую команду. И да, матчпоинт 15-8. Не зря ставил ставку на фиджусов. Ну, енот, пока что еще рано о чем-то говорить. Потому что будет еще вторая карта. Может быть, будет еще и третья карта. То есть это не поражение для Chill Lovers. Фиджесы пока что еще не выиграли, но посмотрим. А прилетел, э, прилетел Молик э, в Коннектор, ну такой себе, честно сказать. Он-то вообще глобально хороший, конечно, Молотов, но я имею в виду применимо к данной ситуации он плохой, потому что ну никто просто банально Коннектор в этом раунде даже и не пытался сдерживать. Куда же пойдет выход? Вот как вы думаете, при такой расстановке, ну, очевидно, наверное, это сплит точки А, да, коннектор плюс яма и ковры. Другое сложно очень представить. Флешка в зигзаг. Ну, в зиге у нас есть смайл, который сейчас сидит в ладере, и потенциально он может внезапно выйти. Хи-хи-хи! Вот это да! Вот это, да, дорогие друзья. Два минуса с пулемета. Два минуса с Юспа. Ч ⁇ серьезно, что ли? Это что вообще за раунд-то такой? И, смотри, внезапно у команды Fidges Esports оказывается нет денег. Вот это прикольчики. О, Боже мой, ну стыдный раунд. Честно сказать, очень стыдный раунд, когда вас приходят расстреливать с Юспами и перестреливают банальными пулеметами. Ну... Но... Точно что-то с вашим каэсиком не то. Итак, выход на точку Б, дорогие мои друзья. Ой-ой-ой-ой-ой. Гастер трипл килл минус от Зуса и Смайла. Раунд заканчивается ультра-быстро с бешеной скоростью. И фиджесы в очередной раз без экономики. Ну, теперь, в общем-то, все достаточно просто. До двух тысяч э, купить пистики. Ну, вот, например, КССУ даже мог бы там арморчик себе позволить приобрести там, да? А почему, собственно говоря, нет? И пойти просто что-то запушить. Этого будет за глаза достаточно в большинстве случаев. Я не говорю, что это приведет к победе, но это приведет как минимум к тому, что экономический раунд будет, опять же, обретет хоть какой-то смысл. Потому что просто медленные... медленное эко в атаке на моей памяти, наверное, срабатывает ну в 10 случаях из 100. Ну, потому что это неинтересно, медленная атака с пистолетами. С девайсами не всегда медленная атака выигрывает, а уж с пистолетами тем более, потому что рано или поздно наступает момент, когда нужна перестрелка, и вот, видите, да, Смайл э, забирает КС Су. Э, Вайхасу вместе с товарищами по команде уже, в общем-то, оккупировались на Миду, но при этом, при всем, опять же, что это дает команде Fidges Esports? Еспортс? Ну, позиция на Миду окей, как бы вопросов нет. Естественно, очень важна для карты Мираж. Лол. <laughs> Лол, кек, смайл Почему не ушел просто, когда в него стреляли вот, вот этот момент я не сильно понял Но SM 1290 забирает Инсдиоуса и Инсдиоус Просто остается ждать э, Саппорт с точки Б. Но, правда, придется, хочешь не хочешь, а шевелиться Потому что, да, вот то самое шевеление Которое было необходимо Резко и быстро, хочу сказать. Конечно, сейчас Инсдиоус убегает на точку Б, но... Ну да, если бы она была пуста, окей, это опять же было бы не лишено смысла. Но в конкретно данный момент... Давай, сейчас еще на нож посадят. Ну, успел поставить бомбу. Гастер немножечко спас экономику соперника Чуть-чуть, совсем не, не очень-то уж и значительно Но плюс к денежке все-таки прилетит Ну, у нас, как вы понимаете, цель засейвить а, АВП, да? <coughs> а куда же она улетела? А вот и она А вот и она, найдена пропажа 15.11. Тем временем экономические раунды от Фиджесов закончились, экономика восстановлена, и даже появилась снайперская винтовка у КСУ КС Это еще больше добавляет интереса к матчу, потому что сейчас у нас здесь, хочешь не хочешь, а появится перестрелка снайперов. Дуэль будет. КСУ КС вместе со Смайлом рано или поздно где-то увидят друг дружку. Ну и опять же, Молик в коннектор э, не совсем сильно-то уж и рабочая мета, потому что хоть кто-то из команды Chill Lovers хоть раз <сих> занимал коннектор. Каждый раунд туда выбрасывается Молотов, а для чего он туда каждый раз выбрасывается, мне кажется, даже сами фиджисы ответить не сумеют. Ну, Гастер с огромной потерей лайфбара, но все-таки делает минус и... Смайл подфишечный молик, аккуратный и красивый минус, дорогие друзья Минус по инсдиоусу Бесподобно, вот сейчас начали работать чил Lovers в своей обороне Реально круто разыгрывают раунды А фиджесы в атаке до сих пор себя найти не могут Хочется, наверное, процитировать себя же со вчерашнего эфира Потому что снова атака пытается играть мед... уго, Тиф! Сумасшедший хедшотище, но вот эти постоянные свапы девайсов и зачем-то не совсем обдуманный прыжок. В общем-то, свою лепту здесь вынесли неоценимую. Зус забирает Вайхасу. Последним остается тот самый снайпер команды Фиджес, Это КС Су. Ну и даже если у него получится зайти на точку Б, я не думаю, что это хоть как-то позитивно отразится на исходе раунда. Потенциально здесь, конечно, будет GG. Ну, вылетела флеш. Соперник э, в сайде, естественно, находится. Ну, есть хэдшот. Ставится бомба. И погибает последний игрок атаки. Вот, хочется процитировать себя же вчерашнего. Где, елки палки медленная, а, простите, быстрая атака? Ну, хоть какой-то раунд быстрый с калашами-то мы увидим от Фиджисов. Чё постоянно вот это тошнилого. Вчера команда Эго Трипид точно так же играла. Семь раундов к ряду. Они играли медленную атаку. Из раунда в раунд они медленно пытались занимать точки. И все семь раундов проиграли. Потом решили сыграть быстро. А я в семь раундов кричал. Сыграйте уже, пожалуйста, быстро. Хотя бы раз. Проверьте, работает это или нет. Они сыграли. Поняли, что это работает. И выиграли матч. Вот сейчас Фиджес идут по тем же самым э, граблям по которым ходили вчера Эго Триппин. Но только Эго трипин ходили, уже выиграв первую карту. А, привет, добрый вечер, Ред Панда. Приветствую вас, приятного вам просмотра. 5 в 3. Ну, собственно, опять же, вот медленный раунд на диглах. А... Ну, то... Как бы у меня только вопросы могут быть к стратегу команды... Fidges Esports. Кто вообще подумал, что адекватно сейчас было бы купить диглы и посидеть на миду? Вот просто кто? Кто этот человек? Забейте его камнями. Потому что это глупейшая стратегия. Ну, изначально начнем с того, что игроки обороны не обязаны идти в аркаду. Не обязаны идти пушить кого-то. И, ну, банально просто как следствие от этого отдаются раунды. Важнейшие раунды для команды Fidges Esports. Но, опять же, хочу выразить уважение команде Chill Lovers, даже если вдруг они и не дотащат, и даже если не получится выиграть, в любом случае, это очень крутой матч, очень. Ну, у нас вообще он депресс еще только-только дозакупился. И хочу обратить внимание, опять же, 30 секунд раунда прошло, ребята, там еще по большей степени даже с респаса своего не вышли. Ну... Ну, хотя, ладно, медленная атака с девайсами более-менее у фиджесов еще работала. Тут у меня, скорее, конечно, вопросы, зачем играть медленно с пистолетами. Вот это я не очень понимаю. Не, это не то, они сидели с диглами за место того, чтобы брать паузу и чисто побегать, подумать, что да как. А, ну если только такой подход, ну, опять же, блин. Достаточно было взять паузу. В таком случае пауза же есть ведь? По-моему, должны еще оставаться паузы. Ну, хороший молик прилетел под ковры. И, и размен. Размен на точке А. У нас здесь Смайл со снайперской винтовкой попадает в КСУ. КС Это тот самый разменный минус. И давлех, давлех все-таки появляется. Наконец-то, спустя 500 миллиардов лет, какое-то давление, хоть какой-то экшен происходит. А то я уже начинаю покрываться паутиной. Вот честное слово, дорогие друзья. Insdiouz вновь занимает позицию на джангле. Не испугался вражеской хаешечки. Ха не зассал, что называется. Зус. Кстати, очень близко. Ну вот очень близко. Ну вот чувствует. Ну вот чувствует, но, блин, не в ту сторону все-таки убегает. СМ 1290. Минус Вайхасу. Три игрока атаки. И здесь просто, по-моему, дефьюз без шансов вообще. А, понятно. ха Понятно. Дефьюз без шансов вообще, черт возьми. Фиджес Esports выигрывают первую карту, дорогие друзья. Мои поздравления команде Фиджес. Они выигрывают чужой пик.